Ты Можешь идти нормально? Ты можешь нормально идти, пожалуйста. Всем привет, с вами ребята, и сегодня поиграю в Skybars на сверх iPixel, да. И в принципе, ребята, да, э, сразу хотел сказать то, что роликов не будет э, 3 недели, да, может быть даже чуть больше. Но стримы будут где-то до 12-15 числа. Ну и дальше, короче, не будет роликов э, и стримов недели 2, да. Э, ну, может половиной, не знаю, да. Э, в принципе, ребята, давайте начнем. В принципе, погнали. Ну что ж, ребят, началась наша первая катка, и, в принципе, ладно, так, сразу же я лутаю вещи, там вся фигня, да, я этот ролик уже, наверное, раз в десятый переснимаю, я уже, если честно, задолбался, и поэтому я, ну, не знаю, уже устал говорить вообще, да, не знаю, как получится этот ролик, ну, как бы, ладно, этот ролик не будет, наверное, таким смешным, может быть, будут какие-нибудь вставочки, ну, не знаю, так, в принципе, погнали, попытаюсь убить вот этого чувака. Так, ну, я вот так вот лучше на посижу, у меня есть такая тупая тактика, как скинуть чувака, просто он вылазит такой, я его скидываю. Но это не всегда срабатывает, потому что бывает, защитите вы. Так, ну ладно, я не буду ждать. Так. Фу, блин, я чуть не умер, капец. Э, то есть вроде бы казалось, что, что чувак без броня, он мне кажется, то, что он подозрительный какой-то был. Э, так, э, ладно, так, я ломаю вот это. И в принципе.. Эээ, так, как так, я как-то вот, не знаю, наверное, надо что то полутать. А что ты на меня смотришь, а? Что ты на меня смотришь? Вот там есть люди. Все, да. В принципе, окей. Так, мы смогли его отвлечь. Я пока что иду к следующей базе, я хочу полутать нормальные вещи, более-менее. да. Ну, пока что говно всякое, да. Это дерьмо! Если что, и в описании будет, вся фигня, да. в этот раз точно будет в описании. Okay, yeah. Но это не точно. Uh, который... ну, я, наверное, и на других Оликах оставлю его. Ну, другие спаки. Ну, не знаю. Так, ладно. Uh, хотя я не вижу сейчас смысла на него идти, если честно. Давайте мы просто проходим по островам. Вот так вот, да. Yeah. Mm -hmm. Так, ну мы где-то уже тут были. Я просто хочу других убить игроков. Еще здесь, вы видите, там. Я буду подходить вот здесь. Да, вот ну, так буду подходить постепенно. Отлично. Uh, хорошо. Блин, я не знаю, как это Вольк получится, если честно. Так, так, вот так делать, хорошо, мы тебя не Надо, чтобы было один один, типа, все честно. Так, это что, чувак? А, ну окей. Ага, я понял, да. Спасибо, угу. да. Угу. Супер. Давай, давай. Угу. Давай, давай. Э, я решил снять обычный скрываться, потому что давненько его не было. Да ты задолбал, ну, блин, твоина, ну ты сдохнешь, а! Ну нахер. Отец. Ну ты видел? Видел? Чуть не умер, чуть не умер, капец, капец, уйди меня, все, я затащил что? Капец, я не понял просто, как я затащил, меня, понимаете? У меня это просто радость, капец, блин, ну ладно, в принципе, окей, переходим к следующему раунду. Меня просто бомбит, я реально, я уже задолбался перезаписывать, я реально задолбался уже записывать. ну сколько можно уже, а? да. Я уже, блин, забыл, я... Подождите, я вам говорил про ролик или нет? Ну, по-моему, говорил, я не знаю. Да, вроде бы говорил, поэтому все, да, не буду говорить. Не знаю, да, все. впить э -э, сплатно. Э -э, окей, так, э -э, стримы, кстати, будут, да? Я я не знаю, я уже про это говорил или нет, то есть роликов не будет три недели. Да, если не больше. А стримы будут до 15-12 числа. Вот, все. Я более-менее все вам рассказал. Я, я, я уже очень устал. Я, не знаю, я, наверное, запишу вот этот еще какой-нибудь раунд. Если я вообще запишу его, да? И все, Потому что, ну, я на меня бомбит. Я реально не могу, я... стараюсь хотя бы много киллов сделать. Хотя бы, я не знаю, чтобы интересно было. Но я просто падаю сам, без игроков даже. То есть, меня никто не, не скидывает. Я сам падаю. Я гениальный человек, просто... Понятно, я просто не понимаю. Что это сейчас было? Вот просто вы, вы понимаете, вот что это сейчас было? Я его яйцем толкаю, а он не толкается практически и меня бьет за расстоянием 50 блоков. Я просто не понимаю. Ну, блин, я просто не понимаю, как это. Я, я, я просто не могу. Это, это жесть. Да. Фух, капец. Ладно, все. Э... Окей, okay, ладно, это уже у нас будет третий раунд, да. Э -э я не знаю, мне уже все равно, затащу я или нет. Мне просто уже плохо, да, я уже задолбался. Э -э перезаписывать, ну да ладно. Все, в принципе, хорошо. Я лутаю вещи и... Э -э я даже не знаю. Попытаюсь затащить. Я, я не знаю, как это получится. Я на скримах, наверное, и то лучше играю. Я просто я просто не разминался никак. То есть я реально играю в последний. ужасно плохо, где-то последние два месяца. Играю очень плохо, прям ужасно плохо. Да вы задолбали, что вы стреляете, а? Капец, ну я просто не могу, ну меня бомбит. Ну то есть, это получается еще один ролик, где меня бомбит, да? Будет. Мне кажется, слишком много роликов, где.. Ты можешь идти нормально? Ты можешь нормально идти, пожалуйста?